29 августа в Казанском федеральном университете в рамках мероприятий, посвященных 225-летию со дня рождения великого математика Николая Лобачевского, состоялось заседание международного жюри по присуждению премии и медали имени Николая Ивановича Лобачевского. Перед нами стоял очень трудный выбор. Большинство из этих номинантов – это ведущие специалисты, которые получили выдающие результаты в последние годы, и мы должны были выбрать из этих номинантов одного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 в том числе и победитель, занимаются трехмерной топологией. Корни этой награды уходят еще в 1893 год. С 1992 по 2002 год Казанский университет возобновил вручение награды. Имя Лобашевского, связь вот, и учреждение этой медали, и привлечение математиков, внимания математиков всего мира, к Казанскому университету, вот, к имени нашего выдающегося земляка, это очень важно не только для Казанского университета, но и для, для всей России. В этом году, 1 декабря, планируется вручить медали премию имени Николая Ивановича Лобачевского в размере 75 тысяч долларов США. Диана Шилова, Роман Самарин, Владислав Михневский, Универньюз.